итак друзья после того как вы зайдете в кабинет для того чтобы пополнить баланс вам нужно прежде всего заполнить профиль ввести свое имя фамилию соответственно адрес сюда можно вписать ссылки на ваши социальные сети и соответственно далее мы с вами переходим в пополнение баланса я буду через яндекс деньги пополнять так как я покупаю соответственно 5 пакетов треугольником, я ввожу сумму немножко с запасом, точнее 9300, а да, если я введу, то у меня получится 9161, поэтому я ввожу чуть больше, 9500, ну да, пусть будет 9500, и соответственно вот у меня 9358 будет пополнение, то есть ну, мне нужно будет 9300 всего лишь, я нажимаю «Пополнить», Перехожу на кошелек, у меня здесь уже лежат деньги. Нажимаю «Заплатить» и подтверждаю на телефоне. Все, дальше возвращаюсь на сайт, в личный кабинет. Захожу, все, на балансе у меня уже есть деньги. Далее мне нужно взять свою партнерскую ссылку. И эту партнерскую ссылку я буду уже рекламировать. Вот, сейчас э -э, пополняйте баланс и после этого переходите к активации столов. Итак, друзья, смотрите, для того, чтобы оплатить столы, вам нужно зайти, э, сначала пополнить счет, соответственно, да, как я это сделал. Дальше заходите в Speed Matrix, вот сюда нажимаете на стол. И, соответственно, для того, чтобы купить э, клона, да, вы нажимаете на плюсик. То есть купить стол. Вы его покупаете и, соответственно, у вас э, прокупается один стол. Если вы три раза так нажмете, да, то есть сначала один купите, потом второй, потом третий, у вас получится золотой треугольник. Вот. Только это нужно делать быстро, да, чтобы э, получился треугольник и под вас не попали переливы. То же самое делайте со вторым столом, с третьим, с четвертым и с пятым вот. деньги на балансе не накапливаются, они сразу приходят на то есть вы можете посмотреть сколько заработано. Вот у меня сейчас уже вот прошло буквально пять минут заработано 16 900 и вот здесь вот вы можете видеть все начисления которые здесь есть вот они идут прям моментально буквально вот только запустились 2106 было первое начисление потом 2109 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.16, 21.17, 21.18. То есть, ну, грубо говоря, даже ну, за 10 минут да, заработано уже а, практически 17 тысяч рублей. Ну, за вычетом моих 9300 рублей то есть я заработал пока что а, около 7, чуть больше 7 тысяч. Я отбил свое вложение и, соответственно, заработано. Пока что партнеров у меня 40. Но, соответственно, здесь работают переливы. И для того, чтобы просматривать свои матрицы, вы также заходите потом в SpeedMatrix. Например, выбираете первый стол. Либо второй, там, какой хотите. Да, и здесь вы видите, у меня уже матрицы все заполнены. Да, то есть они автоматически заполняются, открываются новые. То есть я покупал три. Сейчас у меня их уже больше. вот, Вы заходите в любую матрицу. Например, давайте вот это она. Не заполнено, тут еще свободно 3 места осталось. Хотя уже 2, да, видите, вот здесь уже заполнилось, то есть пока я нажимал. То есть переливы идут, и, соответственно, вот она заполняется. То есть вы можете видеть, кто под вас встал, какой партнер. Вот Пока вот таким вот образом все это работает. Вот видите, опять начисления пришли, уже 17100. Если мы обновим, то есть вот последняя была выплата 4000, соответственно, уже плюс еще 200 рублей, так вот 4000, еще короче налетело 17, 18, 19, то есть, ну, видите, да, выплаты очень быстро идут и приходят на кошелек, на этом все, начинаем, как говорится, работать, Обучающие уроки появятся в ближайшее время по этому проекту и воронка.